Ссылку. Вот. Только, только в, в, в, в Республике Ком, в районе Сактовка. Ну, в общем, в только в городе, кто живет. Вот. Ну, всем пока.